Глава 2. Неожиданные повороты. Год 1994 был полон разными неожиданностями. Еще в феврале месяце нам пришлось сделать тяжелый для нас обоих выбор. Светлана была беременна, причем вошла сущность одного из наших друзей со звезды. Сначала была радость, а потом пришлось задуматься над такой привычной и желаемой для многих, и нас в том числе, ситуацией. «Я всегда любил и люблю детей» и дети всегда отвечали мне взаимностью. И вот Светлана беременна, казалось бы, о чем тут говорить, нужно радоваться и все. Светлана часто говорила о том, что было бы замечательно, если бы у нас были бы совместные дети, и сетовала на то, что мы не нашли друг друга раньше. Ее единственный сын Роберт очень мало взял от Светланы и был по своему характеру и поведению очень похож на своего родного отца, которого он даже ни разу не видел. Тот факт, что Светлана развелась с его отцом вскоре после рождения сына, уже сам по себе говорит о многом. Его отец ни разу даже не изъявил желания увидеть своего сына. Только гораздо позже, когда Роберт уже стал взрослым, он начал его разыскивать, узнав, что Роберт живет в Америке. Светлана на своих плечах поднимала сына. Сначала разъезжала по стране с концертами, а потом, когда ушла со сцены на пике своей популярности из-за личного конфликта в своей группе, Светлана получила вторую специальность как дизайнер одежды и сама создавала дизайн своих изделий и расцветки тканей. Она сама варила ботик и получала удивительные цвета и переливы, а потом шила по своему дизайну женскую одежду. Ее вещи скупали японцы и западные европейцы, и они часто попадали на международные выставки. Об этом всем я узнал только через несколько лет после нашей свадьбы. Светлана не любила говорить о своем прошлом, и не потому, что ей было что скрывать, а потому, что она была очень скромным человеком. О многих событиях ее жизни я узнал впервые, когда уговорил ее написать свою автобиографию. Она говорила мне, а кому это будет интересно, да ничего особенного и не было. Я первый читал ее главы и не только был удивлен содержимым, но и тем, каким красивым и мелодичным русским языком она все описывала. Ее чрезмерная скромность ей часто вредила. Но это все будет в будущем, а тогда я даже не знал, что у Светланы есть второе высшее образование. И я и Светлана были бы счастливы иметь детей, и мне думается, что я бы смог их воспитать достойно. И вот Светлана беременна, да еще и сущностью нашего общего друга со звезды. Казалось бы, чего же желать более. Но несмотря на всю желанность случившегося, нам пришлось принять тяжелое для нас обоих решение – Каждый день мог стать последним для нас. На нас объявили охоту спецслужбы практически всех значимых стран и, ко всему прочему, мировое правительство. Мы не могли допустить того, чтобы в случае нашей гибели наши дети попали в руки наших врагов, что неоднократно бывало в прошлом с другими. Также нам не хотелось, чтобы в случае, если мы все-таки выживем, наши дети стали заложниками в этой войне без правил и чести со стороны паразитов. Нам нужно было выбирать либо тихая семейная жизнь, либо продолжение того пути, по которому мы уже шли. Мы выбрали второе, и ибо понимали, что если бы даже выбрали первое, никакой бы тихой семейной жизни у нас бы не было, так же, как и не было бы будущего у наших детей, как и у детей всех остальных. Так что в принципе у нас и не было никакого выбора, если подходить к вопросу без розовых очков. Поэтому, объяснив все нашему другу, попавшему в такую ловушку, я вывел его сущность и восстановил гормональный баланс Светлани. Это решение мне и Светлане далось нелегко, но выбора не было. Я был занят работой, и мне было легко относительно не думать о нашем решении, но Светлане было сложнее. Она ждала, пока я закончу свою работу, и потом мы делали что-то вместе, шли куда-нибудь или вместе работали по земным делам и не только». Поэтому Светлана решила найти для себя занятия, чтобы заполнить свое свободное время делом. Вот тогда-то Светлана и вспомнила о том, что она была очень успешным дизайнером женской одежды. Она говорила мне, что в СССР было практически невозможно найти нужную ткань для пошива. И именно поэтому она стала варить ботик сама, чтобы получать нужные ей цвета и переливы цвета. Для начала она отправилась по специальным магазинам Сан-Франциско и была поражена многообразием разных тканей, цветов и оттенков. Но в Сан-Франциско не оказалось портных высшего уровня, и по совету знакомых Светлана отправилась в Лос-Анджелес. Сначала она останавливалась в гостиницах и налаживала связи в мире высокой моды. Но на продолжительный срок останавливаться в гостинице не имело никакого смысла. Уходила в никуда много денег. И Светлана тогда нашла квартиру в самом центре Беверли-Хиллз, буквально, буквально в двух шагах от всемирно известных улиц Родео-Драйв, буквально в двух шагах от всемирно известных улиц Родео-Драйв и канон драйв Снять квартиру оказалось весьма непросто, так как нужны были рекомендации и репутация надежного квартиросъемщика. С этим помог Джордж, у которого мы уже на то время более двух лет снимали квартиру, и я платил регулярно. Так или иначе, после переезда в квартиру Светлане стало значительно легче финансово, так как не приходилось выбрасывать довольно-таки большие деньги на гостиницы. Мы вместе выбрали мебель для квартиры в Беверли-Хиллз, и Светлана развернула бурную деятельность. Ей удалось в короткое время найти, можно сказать, одних из лучших портных не только в США, но и во всем мире. Светлана создала именно создала, а не нарисовала очень много красивейших эскизов. Ее эскизы стали самым настоящим произведением искусства. Она в мельчайших деталях прорисовала на бумаге будущее платье или костюм. И хотя ее творчество как дизайнера невозможно сопоставить ни с кем другим, но только один дизайнер в прошлом, Арте, создавал нечто подобное. И кстати, он тоже родом из России, иммигрировал во Францию после революции и ко всему прочему оказался еще и дальним родственником Светланы. Арте создавал эскизы для многих знаменитых дизайнеров Франции, таких как Кристиан Диор, которые, купив права на эти эскизы, выдавали их за свои собственные. Каждому платью Светлана создавала и туфли, и сумочки, и шляпы, где это было уместно. И вот, создав свои первые эскизы в Америке, она приступила к их воплощению в жизнь. Конечно, все это происходило не в один день, но начало было положено. Таким образом у нас появилась и вторая база в США, и мы стали жить на два города. Между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом расстояние около 400 миль, или более 600 километров. Если ехать на машине по пятой федеральной трассе, Freeway 5. И с тех пор эта дорога стала привычным маршрутом для нас по земле или по воздуху. Или я, или Светлана ближе к вечеру садились на самолет, и через 50 минут лета оказывались или в Сан-Франциско, Светлана, или в беверли хиллз я. В те времена билет туда и обратно от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса стоил 80 долларов, а первый класс 100 долларов. Кстати, последний раз, когда Светлана летала по этому же маршруту в 2003 году, тот же самый билет стоил 541 доллар, более чем в 5 раз больше, чем билет в 1994 году. Это небольшая зарисовка к тому, что цены растут во всех странах мира, в том числе и в процветающей Америке. Но об этом почему-то все забывают говорить. И это касается цен не только на авиабилеты. Самолеты вылетали каждые 20-30 минут. Мы со Светланой тогда еще удивлялись, что такси до аэропорта стоило 30-35 долларов, а полет на самолете всего 40. Было все очень удобно. Я заканчивал свою работу в пятницу около трех часов в полудня, переодевался, брал с собой дипломат с туалетными принадлежностями и парой рубашек, Выходил из дому, ловил такси и через 20 минут уже был в аэропорту Сан-Франциско. Покупал билет на ближайший самолет и через час был в аэропорту города Лос-Анджелеса. Там брал такси и в зависимости от пробок на дорогах, обычно к 7-8 вечера, был уже на квартире в Беверли-Хиллз. Иногда я брал билет заранее. И тогда просто сразу шел к стойке регистрации и садился в самолет. Бывало, что я подходил за 5-10 минут до вылета и сразу занимал свое место в самолете, и через несколько минут уже летел в Лос-Анджелес. Если по каким-то причинам мой рейс задерживался, я подходил к стойкам других рейсов, на которые уже объявили посадку, и в случае наличия свободных мест в первом классе улетал другим рейсом. Рейсов было настолько много, что с этим проблем практически никогда не возникало. Проблем была только тогда, когда была нелетная погода тогда я или светлана зависали надолго поэтому когда можно было ожидать нелетную погоду я после окончания работы сначала продолжительно моргал эдак минут пятьдесят шестьдесят а после этого садился за руль своего мерседеса и отправлялся в путь на ближайшей бензоколонке я заливал бензин в бак своей машины под завязку и отправлялся в дорогу. Заполнить полный бак бензином стоило тогда около 30 долларов, что тоже было очень дешево в то время, тогда как с началом нового тысячелетия тот же самый бензин стоил уже в три раза дороже. Итак, заправив свою машину, я трогался в путь. В Лос-Анджелес из Сан-Франциско можно было доехать несколькими маршрутами. Один очень красивый, вдоль побережья по трассе номер один, Freeway 1. Эта трасса пролегает по самому берегу, над скалами и по отрогам гор, Внизу оскалы и прибрежные камни с ревом разбиваются волны Тихого океана. Наблюдать все это очень интересно и красота неописуемая, особенно красиво вечером, когда солнце начинает опускаться в Тихий океан. Закат солнца над океаном явление неповторимое и красочное, когда лучи заходящего солнца окрашивают небо и облака в самую невероятную гамму цветов когда солнечный диск медленно-медленно опускается за край Тихого океана. Все это замечательно, особенно если ты спокойно стоишь на берегу того же самого Тихого океана или смотришь на это великолепие из окна машины, если, конечно, не сидишь за рулем этого автомобиля. А когда сидишь за рулем и трасса проходит по самому краю и далеко внизу, камни и скалы, о которые с шумом разбиваются волны океана, а дорога извилистая и только по одной полосе в каждом направлении, и часто повороты под 90 градусов, то уже не до красот. Дорога узкая и с постоянными сюрпризами, и особо не разгонишься. По этой трассе я проезжал только один раз, когда в 1999 году мы ехали из Сан-Франциско в Лос-Анджелес с гостем, который прилетел с Мальты. Особенно тяжело ехать по этой трассе, когда на побережье ложится почти молочный туман. Поэтому за исключением одного раза я отправлялся в путь по трассе номер 5. По этой трассе красоты было гораздо меньше, но трасса почти прямая и ровная, по несколько полос в каждом направлении. И между направлениями еще и довольно-таки широкая зеленая зона. Так что можно было развернуться по максимуму. Чтобы попасть на эту трассу надо проехать над заливом по очень длинному двухэтажному Оглинскому мосту, по которому потоки машин в каждом направлении движутся на разных уровнях. Выезжаешь из Сан-Франциско по нижнему уровню, зато когда въезжаешь, то едешь по верхнему, с которого открывается красивейшая панорама на залив и на город Сан-Франциско. В пятницу во второй половине дня иногда можно было попасть в пробку, когда огромный поток машин из Сан-Франциско двигался со скоростью черепахи или улитки, но выехав за пределы города Окленда и свернув на трассу номер пять, получаешь долгожданную свободу. Вскоре отъехав от Прибрежных гор, оказываешься на трассе прямой как стрела. Правда, пейзаж по сторонам дороги не столько красочный, полупустыня остается полупустыней, но зато скорость движения по ней даже разрешенная до 75 миль в час, 120 км в час. Конечно, практически все машины шли по ней со скоростью 80-85 миль в час, а я и не только я частенько шел со скоростью 90-95 миль в час. Иногда позволяя себе на свободных участках трассы скорость до 130-150 миль в час. На моем Мерседесе верхний предел скорости был в 160 миль в час. Какой же русский, а точнее какой рус, не любит скорость? Я в этом отношении не был исключением. Конечно я не очень часто позволял себе подобное, но иногда хотелось почувствовать свою машину на скорости, когда обочина дороги мелькает так быстро, что не успевает что-либо разглядеть. И одной из основных причин, почему я не часто себе позволял себе такие скорости – последствия, если тебя поймают за превышение скорости. Если скорость машины 100 миль в час и выше, проштрафившегося водителя ожидает арест и несколько дней в кутузке, штраф в долларов и лишение водительских прав на несколько лет. Меня это никак не устраивало, особенно если учесть, что в США водительские права заменяют внутренний паспорт, и без них никуда, везде – в банке, в магазинах и так далее у тебя спрашивают именно права, так что мне приходилось сдерживать свои желания прокатиться с ветерком. Только один раз я получил штраф на этой трассе за превышение скорости и то, когда скорость моей машины была выше допустимой только на 5 или 10 миль в час. Невзрачный пейзаж по сторонам дороги оправдывался скоростью, с которой можно было добраться до Лос-Анджелеса. Когда до Лос-Анджелеса оставалась миль тридцать, трасса вновь сворачивала в прибрежные горы и после преодоления максимальной высоты над уровнем моря, в данном случае океана, шоссейная трасса плавно спускалась в долину, в которой уже начинались пригоры до Лос-Анджелеса. В этой точке путешествия было важно не пропустить нужного разветвления трассы, чтобы попасть на бульвар Санта-Моники, который приводил прямо в Беверли-Хиллз, где меня ждала Светлана. По дороге я останавливался обычно один раз, когда уровень бензина опускался ниже 50%. Однажды я провел эксперимент, заправил полный бак в Сан-Франциско и доехал до места. У меня осталось еще четверть бака горючего, так что заправлял бак я по сути для гарантии или на случай, если придется проехать больше, чем я предполагал. Единственной проблемой в дороге была сонливость, особенно если мне не удавалось немного отдохнуть перед дорогой после работы. Однотипная дорога и нудные пейзажи быстро убаюкивали, и мне приходилось собирать всю свою волю, чтобы не уснуть. Я включал климат-контроль на минимальную температуру, поливал голову холодной водой, пел песни или слушал громко музыку. Все равно, все это мало помогало. И тогда силой воли приходилось прогонять сон. Борьба со сном продолжалась обычно минут 30-40, после чего сонливость как рукой снимала, и всю оставшуюся дорогу с этим не было проблем. Но эти полчаса борьбы со сном были очень непростыми. После преодоления атаки сонливости сон проходил, и тогда можно было уже без проблем двигаться дальше. Думаю, подобное ощущение знакомо практически каждому водителю, и меня многие поймут. Просто когда на скорости выключаешься за рулем на несколько секунд, всегда есть вероятность, что такое продолжительное моргание может стать последним. Но мне везло и удавалось обойтись без последствий, хотя даже такая расслабленность за рулем чревата последствиями, ведь не только меня накрывает покрывалом сна за рулем, так что на трассе нужно смотреть не столько за собой, сколько за всеми остальными, особенно если за рулем китаец, а еще хуже китаянка. У представителей желтой расы практически отсутствует боковое зрение, и они совершенно не контролируют ситуацию на других полосах движения. Для них совершенно нормально без включения поворотника с крайней левой полосы перестраиваться в крайнюю правую, вне зависимости от наличия на этих полосах машин по одной простой причине – им нужно съехать с трассы именно в этом месте. И это не проявление расизма или чего-нибудь подобного, как тут же попытаются приклеить воинствующие борцы за справедливость и правозащитники. В Сан-Франциско, в котором выходцы из Китая составляли не более четверти населения, на момент описываемых событий, более 80% аварий на дорогах происходило по их вине. И это данные страховых агентств, которые выплачивают деньги по страховкам, и они уж точно не страдают российскими или шовинистскими наклонностями, так как когда доходит дело до выплаты конкретных денег, им не до того, какой расе принадлежит человек. Так что вот такие вот дорожные обстоятельства. Нарушают в Америке правила, может быть, и меньше, чем в России, но тоже не прочь это совершить. Основная причина, что в Америке стараются не допускать нарушений, очень простая. Каждый штраф не только платится, но и приводит к увеличению выплат по страховке на машину до нескольких раз. Такой водитель помещается в группу повышенного риска и надолго. В России же нарушители платят в основном в карман мастеров машинного доения, а не государству, что практически не сказывается на его страховом полисе на машину. В Америке полицейские всегда выписывают штраф, и я не видел и не слышал случая, чтобы они брали взятку. И это не потому, что у них большая зарплата, отнюдь нет, зарплата полицейского от 30 до 40 тысяч долларов в год. Это небольшие деньги, если учесть, что для того, чтобы снять однокомнатную квартиру в Сан-Франциско в более-менее приличном районе, нужно платить не менее 1000 долларов США. Причина такой честности не столько в их частности, а в том, что полицейские имеют очень хорошее медицинское обслуживание, а пенсия составляет до 90% от их заработка, в то время как у большинства налогоплательщиков пенсия составляет 600 долларов в месяц. А это очень мало по американским ценам. Плюс, если полицейский погибает на службе, его семья получает миллион долларов, что уже весьма существенно по всем тем же американским понятиям. Именно по этим понятиям большинство полицейских никогда не возьмут взятку, а выпишут вам штраф. И еще одна причина. Подавляющее большинство американцев, дав взятку полицейскому, немедленно сообщат об этом куда надо. Комментировать это, думаю, нет надобности. И еще об американских полицейских. Если вас остановил полицейский, не рекомендуется даже открывать дверь своей машины. Полицейский сам подходит к вашей машине, стучит по стеклу водителя, после чего вы открываете окно. И он или она просит у вас ваши водительские права и документы на машину. Без каких-либо резких движений со своей стороны вы должны предоставить требуемое и ждать от него дальнейших указаний. Ваши резкие движения могут быть неправильно поняты и по вам могут открыть огонь на поражение. И это не результат паранойи со стороны полицейских, отнюдь нет. Очень часто из окон остановленных машин в сторону полицейских летят пули, вместо ожидаемых водительских прав и документов на машину. При всем при этом было важно не пропустить нужного съезда с трассы в нужном районе. В то время навигаторы еще не были в моде, и приходилось ориентироваться по указателям над трассой. Если белый человек попадал в негритянский квартал или латиноамериканский, могли возникнуть серьезные проблемы. Такие районы контролируются молодежными бандами, и белых в них не любят. В них не рискуют соваться и полицейские. Один мой знакомый рассказывал, как однажды он случайно свернул не там, где надо, и попал в район центрального Лос-Анджелеса, даунтаун, который давно стал негритянским районом или афроамериканским, согласно официальной политике США. С ним в машине ехал его коллега по работе, сам из афроамериканцев. Неожиданно перед его машиной на дорогу выскочил негритенок. Он остановил машину и вышел посмотреть, все ли в порядке с мальчишкой. Как только он вышел из своей машины, его мгновенно окружила толпа все тех же афроамериканцев, и началась беседа, которая могла для него закончиться плачевно. Его спас плохой английский, точнее акцент. Его спросили, откуда он, и он сказал, что эмигрировал из СССР. Услышав это, его дружески похлопали по плечу и отпустили. Когда он вновь сел за руль своей машины, его коллега по работе, который сидел в машине, Взволнованно сказал ему, что ему очень даже повезло, могли просто вонзить нож в спину и все, и даже он, сам негр, ничего бы не смог сделать. Кстати, в Америке негра назвать негром нельзя, это считается оскорблением и за это могут отправить в кутузку. Зато белых могут называть как угодно, вонючими псами, бледными и так далее, и даже с экранов телевизоров, когда с негритянских телеканалов звучат прямые призывы к тому, чтобы вырезать всех белых. На это правительство никак не реагирует, что мне удалось понять за мои годы проживания в Америке, так это то, что в США белое население самое притесненное и имеет минимальные права в так называемом свободном обществе с равными правами. Так или иначе, довольно дорожных баек. Самолетом или своим ходом на машине я оказывался в Беверли-Хиллз в районе 7-8 часов вечера, и мы со Светланой отправлялись в ресторан с отличной английской кухней, что большая редкость в Америке. В нем на углях в специальных жаровнях готовили говядину на кости. Я небольшой любитель говядины, с большим аппетитом ел это блюдо. Я специально не ел в этот день, чтобы можно было поесть нормально. В Америке всегда подают большие блюда. Так чтобы не оставлять недоеденное мясо на тарелке, я с утра резервировал место в своем желудке. В то время это был очень популярный ресторан в Лос-Анджелесе, обычно место в нем заказывали заранее, и то часто приходилось ждать своего столика по 30-40 минут. Заказывал столик обычно муж Светланиной помощницы, Юрий, на машине которого мы и подъезжали к ресторану, когда я был безлошадным. Когда мы располагались за своим столиком, подавали горячий хлеб своей выпечки, который был очень вкусным. Я всегда с самого детства любил горячий хлеб, и хотя в Америке я не ел много хлеба, перед горячим, только что выпеченным хлебом, с пылу с жару, как говорится, я не мог устоять. Подавали перед главным блюдом весьма вкусный салат, и вот к столику повар подкатывал жаровню и прямо на твоих глазах от огромного куска томленного на углях мяса отрезал кусок, порцию которую ты заказал. Можно было заказать мясо с кровью, среднее и хорошо прожаренное мясо. Я вампирскими проблемами не страдал. Я всегда заказывал среднепрожаренное мясо, которому подавали очень вкусное картофельное пюре с не менее вкусно приготовленным шпинатом со сливками. И по желанию мелко тертый хрен со сливками или в чистом виде, как я просил принести мне. По-английски хрен – horse Reddish, что переводится как лошадиная редиска, но от такого названия суть этого корнеплода не меняется. Если его положить в рот в чистом виде и не дай бог в этот момент вздохнуть, прошибает до самых костей черепа. Именно в таком виде я и любил его есть вместе с мясом. Поход в этот ресторан в пятницу вечером был своеобразным ритуалом, когда я приезжал в Лос-Анджелес. Еще одна причина, по которой я упоминал этот ресторан, связана с тем, что в этот ресторан любили приезжать японские туристы. И любили по одной простой причине. В Японии все очень дорого. Самая большая порция мяса в этом ресторане называлась Кинг Хенри Кат, порция короля Генри, и стоила 23 доллара США. В то время как в Японии за такой кусок мяса японцам пришлось бы выложить не менее 800 долларов США. Пишу я об этом, потому что мы были в шоке от того, что крошечные и очень худые японки заказывали себе именно Кинг Хенри Кат, огромный кусок мяса, чтобы осилить который мне нужно было бы не есть весь день. В миниатюрных японок входил не только этот огромный кусок мяса, они к нему еще заказывали огромных запеченных амаров и все это съедали. Может быть они и запасались впрок, но я бы ни при каких условиях не смог съесть столько, несмотря на то, что у меня 2 метра роста, а они и до полутора метров не дотягивали и были сродни дюймовочки. Как говорят, непонятно в чем душа держится. Наверное, кто-нибудь, прочитав эти строки, побежит себе что-нибудь приготовить, может быть и это блюдо, но без соблюдения всей технологии приготовления получить желаемый результат весьма сложно. Мы со Светланой проводили выходные вместе, иногда ходили в кино, опробовали почти все аттракционы в парках развлечений Universal Studios, Disneyland, Six Flags. Мы как бы возвращались в детство, радовались и смеялись, как дети, и были счастливы вместе». На несколько часов мы возвращались в детство, с его беззаботностью и открытостью. Конечно, под моей защитой. С ветерком скатывались горы, когда на, казалось бы, шатких и ненадежных вагончиках головокружительно неслись вниз, понимая, что от тебя совсем ничего не зависит, когда почти испытываешь состояние невесомости, когда вагончик, в котором ты сидишь, замрет на некоторое время на самой высокой точке горки и потом, как всегда, неожиданно сорвется вниз – и ты уже несешься навстречу земле. Почувствовать себя вновь ребенком может только тот, кто сохранил в себе детскую чистоту и непосредственность, тот, в кого не проник яд фальши и кто не ожесточился сердцем в этом жестоком мире, созданном паразитами, в котором главенствует мораль хищника, хищника, который даже не понимает, насколько он жалок и ничтожен. Но не только развлечениями было наполнено время моих поездок в Беверли-Хиллз, Точнее развлечения занимали очень малую часть этого времени. В эти дни мы со Светланой проводили работу, которая для нас всегда была самой главной. Ту, которую никто не видел, но ее результаты проявлялись в реальной жизни. Всегда было радостно после того, как сделанная работа подтверждалась событиями в реальном мире. Реальный мир я поставил в кавычки не случайно. Социальные паразиты добились того, что подавляющее число людей не имеет ни малейшего понятия о том, что на самом деле из себя представляет реальный мир. А тот, который для людей является единственно реальным, лишь малая толика того, чем на самом деле является реальный мир. Но несмотря на то, что у нас со Светланой было довольно-таки полное представление о реальном мире и понимание взаимосвязи между его частями, Каждый раз, когда в новостях мы слышали о результатах нашей работы, мы со Светланой радовались этому с детской непосредственностью. И не потому, что мы не понимали то, что делали, а потому что подтвержденные факты нашей работы давали нам уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении, что не стали пленниками собственных иллюзий. Для меня лично не стать пленником собственных иллюзий – было всегда важно, с самого начала моей не совсем обычной деятельности, которая для большинства людей лежит за гранью понимания. И для меня, как ученого, было очень важно не потерять нить Ариадны, не погрузиться в собственные иллюзии, особенно если учесть невероятность и необычность происходящего. Поэтому, когда в средствах массовой информации появлялись сообщения о новых научных открытиях, которые через несколько лет подтверждали фактами, уже описанное мною в моих книгах, все мое существо наполнялось радостью и уверенностью в том, что я иду правильной дорогой и не веду других по ложному пути. Последнее всегда было самым главным для меня, особенно если учесть то, что я нес людям знания, которые принципиально отличались от тех, которые навязывались всем в школах и высших учебных заведениях. Описание структуры пространств, изложенное мною в книгах, есть не что иное, как осмысление мною собственного опыта путешествия моего сознания в этих самых вселенных. И поэтому, когда в 1997 году были опубликованы сенсационные открытия, полученные с помощью телескопа Хаббл, вынесенного за пределы планетарной атмосферы, моей радости не было предела. Обнаруженная неоднородность пространства в разных направлениях полностью подтверждала уже описанную мною ранее структуру пространства – когда было сообщено, что у Вселенной есть потолок и пол, запад и восток, в том смысле, что свойства пространства меняются сверху вниз и вправо и влево, от конкретной точки, это на все сто процентов отражало описанное мною в моей книге «На то время единственной. Все это подтверждало не только то, что я никого не увожу в тупик понимания, но и то, что мои путешествия сознания были абсолютно реальны, и что все события, которые происходили во время этих путешествий, тоже реальны. И хотя эти факты относились только к ближайшему к нам пространству, это все равно было для меня очень весомым подтверждением истины. А когда тем же самым телескопом в 2009 году была обнаружена так называемая «белая дыра», которая оказалась дверью в другую Вселенную, истинность моего понимания природы Вселенной получила подтверждение и на макроуровне. Конечно, некоторые подтверждения правоты приходят практически мгновенно, как в случае с созданием дождей в Калифорнии после шести лет полной засухи, когда первые капли дождя стали падать на землю буквально через 10-15 минут после начала моей работы и превратились вскоре в сильнейшие ливни, в некоторых местах приведшие к тому, что потоки воды сносили даже дома в Лос-Анджелесе, вызывая оползни. Другие факты получали подтверждение через несколько месяцев после случившегося, как это было, когда я блокировал землетрясение в Сан-Франциско весной 1992 года, когда через несколько месяцев появились публикации в средствах массовой информации о феномене Сан-Франциско. Суть феномена заключалась в том, что тогда землетрясение произошло в Лос-Анджелесе, который южнее Сан-Франциско, и в городе Юрика, что находится севернее Сан-Франциско. А посередине, в самом Сан-Франциско, была благодать и тишина. Ничего даже не шелохнулось, чего не может быть в принципе, так как все эти три города находятся на одном тектоническом разломе. Об этом я более подробно писал ранее, так что не буду вдаваться в подробности. Другие факты получали свое подтверждение через несколько лет, как в случае с неоднородностью пространства. Подтверждение некоторых приходилось ждать по 10 лет и более, но суть от этого не менялась. Каждый такой факт подтверждал правильность позиции и миропонимания, и я при этом чувствовал, как в той интермедии, уверенность в завтрашнем дне. Правда, мне не нужно было переходить в другую комнату с большим окном, но суть это не меняет. Для меня всегда было важно, чтобы даже из лучших побуждений не принять желаемое за действительное, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы идти вперед, необходима непоколебимая уверенность в правильности направления движения. Такие вот факты позволяли примирить непримиримое и позволяли мне двигаться дальше, проверяя на практике все, что возможно. Работали мы со Светланой и на расстоянии, когда я был в Сан-Франциско, а она в Беверли-Хиллз. Но зная, что нас прослушивают, и несмотря на то, что я стирал записываемое, я всегда предполагал, что я могу что-нибудь пропустить. Поэтому, когда в нашей работе посредником был телефон... Мы не называли реальных имен людей, а понять смысл фраз во время нашей работы было практически невозможно, так как большая часть моей работы проходила на телепатическом уровне, а Светлана описывала ход самого процесса работы, и я тут же вносил необходимые изменения. Ко всему прочему, у нас уже сложилась своя терминология, понятная только нам двоим. Это было сделано на тот случай, если не все стиралось, когда мы работали». А для прояснения и понимания читающими хочу отметить одну очень важную вещь для правильного понимания происходящего. Во всем, что я делаю, никакого волшебства или чуда не присутствует. От одного моего желания ничего не происходит. Для того, чтобы получить желаемый результат, необходимо иметь полное понимание в мельчайших подробностях сути происходящих процессов, чтобы как-либо можно было на них повлиять. Без этого, без понимания природы процессов, даже обладая потенциалом и возможностями, ничего путного добиться невозможно, за исключением разрушения разве что. Но если человек пользуется своими возможностями вслепую, то всегда, рано или поздно, он получает обратку, да еще и такую, о которой будет жалеть, но ничего уже изменить будет нельзя. Так что волшебные палочки и волшебники бывают только в сказках. А по крайней мере в том, что делал и делаю я, есть только знания и понимание природных процессов и умение ими управлять не вслепую, а осознанно. Как бы кому и ни было досадно получать разочарование в отсутствии сказки, могу только сказать, что знания и понимание реальных законов природы открывают такие возможности и горизонты для творения, которые и сказкам не снились. Главное, чтобы была возможность освободиться от ложных или неполных представлений которые неизбежно возникают, если человек встает на путь поиска истины. Каждый уровень понимания дает свое представление, которое в большей или меньшей степени соответствует этому уровню. И когда человек вырастает из коротких штанишек такого понимания, он должен без сожаления избавляться от тонных, какими бы дорогими и любимыми и ни были эти штанишки. Если бы люди смогли снять на своих глазах повязки, какой красивый и невероятный мир открылся бы перед их очами. Но практически с рождения система, навязанная социальными паразитами, уничтожает у большинства любые проявления любознательности, и немного, совсем чуть-чуть, приоткрытая дверь в удивительный мир закрывается навсегда. И за редким исключением, никогда больше не открывается. К сожалению, большинство людей, даже те, у кого приоткрытые двери не захлопнулись, сами не в состоянии открыть их. А те, кто все-таки смог открыть, сделав первый шаг, начинают двигаться в неправильном направлении, и причиной тому – навязанная социальными паразитами система представлений. Это во-первых. А во-вторых, специально созданная социальными паразитами система ловушек в виде выписствованных ими же духовных учений, начиная от религий и завершая разными эзотерическими школами. Одной из самых опасных ловушек, созданных ими, является система духовных учений Индии – Слово «духовных» я специально написал без кавычек, так как оно в полной мере отражает суть того, для чего они созданы – превращать людей в слепых баранов-овнов. Один мой читатель прислал письмо, в котором спрашивал меня, почему я часто использую слово «духовный», ведь оно означает «дух жертвенных баранов». И действительно, мы все настолько не вдумываемся в смысл слов, нами произносимых, а надо было бы. В данном случае весь фокус заключается в том, что слово «овен», «баран», является устаревшим словом, значение которого многие уже не знают, а оно сохранено внутри слова «духовность». И такая языковая диверсия не случайна. Даже если люди не понимают значение слова, оно своей сутью воздействует на человека, как на уровне сознания, так и на уровне подсознания. Так что идеологическая война идет и на языковом уровне. Я уже много раз писал о том, что слова нами произносимые, оказывают очень сильное психофизическое влияние и на говорящего, и на слушающих, и что уже почти три столетия идет языковая диверсия. Диверсия вроде бы безобидная, когда знатоки русского языка, немцы, иудеи и так далее, вводят новые правила, согласно которым все русы должны произносить слова своего родного языка не так, как мы чувствуем их на генетическом уровне, а как они считают. Там, где мы, русы, чувствуем и произносим букву «А», нам со школьных лет вдалбливают в головы, что мы должны говорить и писать букву О. Я ничего не имею против буквы О, но она должна быть в словах там, где должна быть согласно сути нашего родного языка, а не по воле написавшего учебник русского языка немца или иудея. Пускай пишут учебники для своего родного языка, им в этом никто мешать не будет». Но они почему-то пишут учебники именно для русского языка, который им чужой на генетическом уровне. Только носители языка на генетическом уровне способны правильно трактовать и пояснять значения и произношение слов. А что мы имеем? В словах букву «з» меняют на букву «с». И вместо слова «безсовестный» – «человек без совести» получаем «бессовестный» – «без совестью». Только вдумайтесь, насколько изменился смысл слов а наш мозг, понимаем мы это или нет, реагирует на слова так, как положено, а не согласно придуманным кем-то мертвым правилам. А еще есть насильственное деление многокоренных слов на приставку, корень, сувекс и окончания. Согласно такому навязанному подходу, многокорневые слова извращаются, и мы, носители языка на генетическом уровне, теряем связь с языком и перестаем понимать истинное значение слов. Я уже приводил много примеров этому, но для того, чтобы не нужно было выискивать в моих текстах нужные места, приведу один пример – слово «радуга». Это слово возникло из слияния двух слов полностью. Слово «ра» слилось со словом «дуга». «Ра» – это, к сожалению, ставшее устаревшим слово, означающее «солнце». К сожалению, это слово устарело не само по себе, а при самой активной поддержке со стороны законодателей русского языка – немцев, иудеев и так далее Слово «дуга» сохранило свое изначальное значение и комментариев не требует. И учитывая все это, слово «радуга» становится понятно даже малому ребенку. «Солнечная дуга» или «дуга света». Слово сразу нашло резонанс с пониманием и генетической памятью и открывает целый пласт понятий, связанных с этими словами. А теперь тоже слово «радуга» в соответствии с современными правилами русского языка. Интересно трактуют значение этого слова авторитета, к примеру, мнение авторитета Фасмара. Радуга, диалектическая райдуга, равдуга, украинская райдуга. Первое, что бросается в глаза, так это фамилия авторитета. Она не русская и не славянская вообще. Это фамилия немца или иудея, проживавшего ранее на немецкой земле. Так или иначе, генетическим носителем языка данный человек не имеет никакого отношения, но он авторитет. И чего только не пишет этот авторитет. Радуга ⁇ это райская дуга. Оказывается, мы можем видеть своими глазами дугу рая. А как же тогда быть с религией, которая утверждает, что рай ⁇ это место, куда попадают чистые души без грехов после смерти. И в Библии ничего не написано про дугу рая. И то, что в украинском языке слово радуга произносится как райдуга, но господин Фасмар почему-то забыл, что украинский язык, правильнее украинский диалект, возник в 30-х годах 19-го столетия. И основой его стали русский алфавит и русская грамматика, а не наоборот. И что в землях Киевской Руси говорили не на украинском языке, диалекте 19 века, а на русском языке. А такой авторитет, такие элементарные вещи должен был знать. Но он сознательно умалчивает о том, что русский язык – самый древний язык на Митгард-земле, и ему многие сотни тысяч лет, и что он был привнесен на землю извне. И тому множество доказательств, что практически все европейские языки произошли из русского, и как это происходило мы можем наблюдать на примере украинского диалекта, который выделился из русского языка, точнее его выделили насильственно, только в XIX веке точнее только начали выделять а в 20-х годах 20 -го века после того как на деньги социальных паразитов власть в российской империи захватили большевики бундовцы совершив великую в кавычках русскую революцию из алфавита русского языка выбросили еще несколько букв включая и букву и краткая ижица которую в кавычках почему-то оставили в украинском диалекте и вот уже и появились отличия и в алфавите Автор Фасмар слова «радуга» сравнивает и с понятием «веселиться», «веселка», «веселый» производными словами «радоваться», «веселиться», совершенно не обращая внимания на то, что данное слово «радоваться» – производное слово «радость», которое само произошло из слияния двух слов «ра» и «дасть», данное «ра». Другими словами, состояние человека, получившего просветление светом или просветление знанием, Просветленный человек действительно переполнен положительными эмоциями, как бы светится изнутри, просто уже не учат русов тому, что слово «ра» при соединении нескольких слов в одно всегда ставилось перед другими, когда радость само состоит из двух слов «ра» и «дасть». Слово «дасть» практически уже не употребляется в современном русском языке, хотя раньше оно означало факт получения чего-нибудь. Когда что-то переходило от одного человека к другому, один давал что-то другому, а второй получал. И тогда слово «давал» трансформировалось в уже происшедшее деяние, которому соответствовало слово «дасть». Таким образом, наши предки четко на уровне слова, от кого что исходит и что есть первопричина. Для объяснения слова «радуга» авторитет русского языка фасмар приводит много слов и из других языков но упорно не замечает русского слова «ра» – «солнце». А ведь такое понимание происхождения слова «радуга» самое очевидное. Солнечная дуга или дуга света в современном понимании находит очевидное подтверждение у любого человека. При изучении оптических явлений каждый помнит простейшие опыты с линзой в виде усеченной пирамиды. Когда через такую линзу пропускали солнечный свет, последний разделялся по спектру, и все видели радугу-солнечный спектр. После дождя мельчайшие капельки воды в воздухе создают тот же эффект. Белый солнечный свет разделяется по своему спектру. То же самое можно наблюдать в солнечный день и рядом с водопадами, когда упавшая с высоты вода создает в воздухе взвесь из мельчайших капелек воды, которые преломляют солнечный свет и появляется радуга. Разложение белого солнечного света на спектр. Любопытно и то, как выделяют в слове «радуга» корень. Есть два варианта трактовки этого. Согласно первому варианту «рад» корень, «уг» суффикс, «а» окончание. Корень «рад» появился из слова «радость», о котором я только что писал, и которое само тоже имеет два корня. И первым корнем является слово «ра», а не «рад». Второй вариант еще более комичен. Слово «радуга» согласно этой версии имеет корень «радуг» и окончание «а». Вне зависимости от того, какой из вариантов предлагают авторитеты, слово «радуга» становится мертвым, совершенно не резонирующим с генетикой и простым здравым смыслом и опытом. В то время как при правильном понимании смысла и происхождения слова «радуга», как солнечная дуга или дуга света, полностью резонирует и с генетикой русов, и со здравым смыслом. Но все это упорно не хотят видеть авторитеты, такие как фасмор, которые пишут учебники русского языка, по которым обучают детей русов и в школе их родному языку, по которым обучают детей русов в школе их родному языку, который сначала делают мертвым. Но меня опять немного занесло, и пора возвращаться к событиям 1994 года. Так что наша жизнь со Светланой была разделена между двумя городами, Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, а между поездками я работал, как и прежде, со своими пациентами. А в оставшееся время, когда мы не висели со Светланой на телефонах, я был занят своими первыми картинами. После того, как я завершил работу над своей первой книгой и выполнил все иллюстрации к этой книге на компьютере, я почувствовал, что создание изображения на компьютере дает невероятные возможности для творческой фантазии. Когда работаешь с красками любого вида, акварелью, маслом, то для получения нужного цвета волей-неволей приходится смешивать краски. А краски, кроме того, что имеют тот или иной цвет, еще представляют собой химические соединения, а когда смешиваешь разные цвета, то часто вместо желаемого цвета получаешь что-нибудь несусветное, так как химические вещества красок вступают между собой в реакции по законам химии, а не по законам цветосмешения. Работа с разными цветами на компьютере открывает невероятные возможности, о которых я даже и не предполагал. Возможность получения практически любого цвета и возможность нанесения одного цвета на другой с плотностью до нескольких процентов открыли для меня невероятные возможности. Конечно, пришлось искать другие методы и способы создания изображения, но и в этом есть особая творческая новизна, для меня по крайней мере. Все дело в том, что мне никто не показывал, как и что надо делать на компьютере, чтобы получить тот или иной результат. Я сам, пробуя то одно, то другое, искал и искал пока не добивался желаемого. Вполне возможно, что я изобретал велосипед, но я изобретал его сам, понимая и чувствуя каждый нюанс самого процесса, его плюсы и минусы. Может быть, я создал свою собственную технику, это не столь важно, а важно то, что я творил все сам. Конечно, если бы я в то время свободно мог читать по-английски, я, может быть, и быстро освоил бы все, хотя, как выяснилось позже, даже первые мои пробы, которые я получил через несколько дней после того, как Первый раз сел за компьютер, оказались не так уж и плохи, если специалисты для того, чтобы сделать нечто подобное, должны были учиться не менее пяти лет. Но что я понял еще, Специалисты в основном учат, как заставить компьютер сделать то, что нужно, а не как самому с помощью компьютера создать это же. Поэтому, когда работает компьютер, а не человек, созданная компьютером мертва, в нем нет жизни. А я каждую точку на своих картинах создавал сам, и создаваемое начинало оживать у меня буквально на глазах. Когда садишься перед холстом, и неважно, где этот холст, перед тобой или на экране компьютера, в твоей голове есть идея, мечта, о том, что ты хочешь передать на нем. И ты начинаешь искать, как эту идею, эту мечту перенести на холст или на экран. Это творческий поиск, который никогда не смог заменить даже самые совершенные компьютерные программы. Кстати о программах и компьютерах. Когда я начал создавать свои первые картины, мой компьютер был самым мощным из существующих в то время на рынке. Но его возможности и возможности программ Adobe Photoshop 2.0 и 2.5 были очень ограничены. Оперативная память компьютера была самая большая на то время, но сейчас ее размеры просто выглядят смешными из каменного века, хотя это было только 15 лет тому назад. В моем компьютере сегодня оперативная память 64 гигабайта, в то время как у моего первого компьютера вся память на двух жестких дисках была всего 1 гигабайт. Даже когда я выбирал плотность изображения 300 точек на дюйм, при размере холста 36 на 48 дюймов 90 на 120 см, размер файла получался запредельным для моего компьютера. И максимальная плотность изображения при этом была возможна только в 72 точки на дюйм. Но при такой плотности невозможно было передать мельчайшие детали, которые были для меня очень важны. И при такой небольшой плотности изображения получался размер файла в 500 мегабайт. И реализацию каждого действия приходилось иногда ждать по несколько минут. И работа над каждой картинкой требовала много времени, сотни и сотни часов работы. Некоторые картины требовали и тысячи часов работы, но это все было нормально. Досадно было только то, что возможности техники того времени не позволяли получить желаемого. И тогда позже, уже когда я вернулся в Россию в 2006 году, когда возможности компьютеров и программ стали на несколько порядков выше, я заново создал несколько картин и несколько еще предстоит завершить. И на этот раз мне удалось в основном получить желаемое, но не все. И вот теперь на очередном новом компьютере я надеюсь уже довести эти картины до желаемого, хотя скорее всего этот процесс совершенствования будет бесконечным. Если размер изображения оставить тем же, а увеличить плотность изображения, то это дает возможность передать дополнительные детали, нюансы, что делает картину более живой. Возможность создания нужной прозрачности, дымки, появилась после того, как в программе Adobe Photoshop Появились уровни, когда можно стало накладывать одно изображение на другое, а с появлением Adobe Photoshop 7 вообще эти возможности стали практически беспредельными. Появилась возможность создать сотни слоев, которые можно было изменять в зависимости от замысла и играть с ними до тех пор, пока не добьешься желаемого. Все это в конечном счете экономит время и еще раз время. И еще. Каждое изменение в картине можно записать в отдельном файле, и если по тем или иным причинам изменения не оправдают надежд, всегда можно вернуться к первоначальному варианту и пойти другим путем, ничего при этом не потеряв. Только время потрачено на неудачный вариант. Но нет надобности начинать все сначала. Так что у нас со Светланы началась творческая лихорадка. Она рисовала изумительные эскизы для своих платьев и превращала свои эскизы в платье. А я рисовал свои картины и распечатывал их на специальном принтере и на специальной бумаге. Краски принтера были особые, они немного светились и создавали неповторимое впечатление. Но все равно даже распечатанные картины нельзя было повесить на стену. Поэтому я заказывал специальные пластиковые футляры держателя, в которые вставлял распечатанные картины и потом уже помещал их в рамы, которые сам подбирал по пропорциям и цветовой гамме. Конечно, было и некоторое различие в наших творческих поисках не только по форме самовыражения, но и по затратам. Кроме того, что Светлана создавала эскизы своих платьев, ей нужно было найти нужные материалы, купить их, нанять людей для того, чтобы они сшили по ее дизайну платья. На все это требовалось не только много времени, но и много денег. А так как Светлана создавала дизайн платьев для высокой моды, на все уходило очень много денег. Ситуация осложнялась и облегчалась еще тем, что финансировал все для Светланы я один. Облегчалась тем, что если бы кто-то другой финансировал ее работу, то тогда все сделанное Светланой принадлежало бы финансирующему. И такой финансист заставлял бы Светлану делать то, что с его колокольни ему казалось бы правильно. Уникальность Светланы и на этом поприще заключалась в том, что она ни на кого и ни на что в своем творчестве не похожа. Осложнялось тем, что у меня контракты заключались не каждый день, а платить за все нужно было регулярно. И еще одно, у меня не было гарантии, что завтра через неделю или месяц я подпишу новый контракт и на какую сумму. Полная неопределенность впереди, а расходы каждый день, определенные и к тому же увеличивающиеся. Чтобы дать хоть какое-то представление о текущих расходах, могу привести один пример. Стоимость метра ткани могла быть 25 тысяч долларов. А на одно платье требовалось как минимум несколько метров. Но зато какое платье она создавала из такой ткани. Королева мне снилось. Поэтому мне приходилось занимать деньги, потом их возвращать с процентами. Но у меня была мечта, чтобы красоту, создаваемую Светланой, увидели люди. Ведь без красоты душа мертва. Без красоты все живое в человеке медленно умирает. А красота одежды – это продолжение внутренней красоты. Уродливая одежда уродует человеческую душу. Одежда, которую создавала Светлана, пробуждала у людей все лучшее. В ее платьях женщины вновь превращались в сказочных принцесс из неизвестно кого, потому что та одежда, которую носят современные женщины, превращает их в нечто среднее, нейтральное» в то время как платья, созданные Светланой, возвращали женщине загадку, тайну, возвышали женщину и делали ее просто прекрасной. Рождение всего этого происходило у меня на глазах, поиск и отбор нужных специалистов и так далее. Светлана, как всегда, выкладывалась на полную катушку, целыми днями бегала по делам, а ночью при свете настольной лампы рисовала новые эскизы, дизайн новых платьев, каждая из которых становилась неповторимым шедевром. Светлана создавала совершенно новое, то, что до нее никто и никогда не создавал. Цвета материалов, сочетание цветов, линии форм – такое никто никогда до нее не делал. И не надо быть профессионалом, чтобы это увидеть. А профессионалы, видя созданное Светланой, приходили в полное замешательство, соединенное с плохо скрытым восхищением и завистью, но об этом позже. Летом и осенью 1994 года Светлана только начала создавать свои первые дизайнерские платья, а я был занят своей рутинной работой – звонки, прием людей, периодические встречи с разными людьми и проведение мною регулярных семинаров со слушателями моих лекций 1992 и 1993 года. Как я уже писал, с августа 1993 года я стал проводить свои семинары без переводчика – и оказалось, что моего английского было достаточно, чтобы объяснить правильно даже очень сложные для понимания моменты. Иногда я обращался к Джорджу за тем или иным английским словом, но это происходило все реже и реже. У меня сложилась весьма странная ситуация с английским языком. Я мог свободно объяснить очень сложные понятия на английском языке, что могут сделать только очень хорошо образованные американцы, но в то же самое время для меня было проблемой объяснить по-английски довольно обыденные вещи, можно сказать повседневные бытовые, потому что у меня практически не было практики подобного общения. Вот такой парадокс получился. Тем не менее регулярно проходили мои семинары, семинары я проводил по вопросам, которые составляли сами слушатели. Собирать вопросы слушателей вызвалась Руф Скотт, которая распечатывала собранные вопросы для всех и для меня в том числе. Таким образом, семинар начинался со знакомления всех с вопросами, после чего я предлагал выбрать вопрос, с которого будем начинать семинар, и семинар начинался. Вопросы, которые задавали мне слушатели семинара, давали возможность увидеть уровень их понимания, а также булыжники, о которые они постоянно спотыкались, или грабли, на которые также регулярно наступали. И самое интересное, мне любопытно было наблюдать, как понимание слушателей ходит по кругу, в самом прямом смысле этого слова, если допустить, что у понимания есть ноги. В своих вопросах мои слушатели неоднократно возвращались к одним и тем же вопросам, и каждый раз мое объяснение под новым ракурсом вызывало у них удивление и уверенность в том, что на этот раз они поняли всё. Но это все длилось относительно недолго, и вновь все дружно просили объяснить то же самое понятие или явление, и вновь всем становилось все понятно. Многократная уверенность в завтрашнем дне вновь и вновь объяснялась очень просто. Каждый раз мои слушатели информацию пропускали через свои собственные фильтры понимания, вместо того, чтобы впитывать и принимать мое объяснение полностью. Наблюдение за тем, как люди воспринимают и фильтруют через себя информацию, дало мне возможность понять одну простую вещь, которую, к сожалению, не увидели наши предки. Человек может принять без искажения только то, к чему он уже готов. И не важно, как человек желает понимания, и не важно, сколько усилий он будет прилагать к этому, человек должен пройти путь, чтобы достичь конкретного уровня понимания и освоения возможностей. Можно только помочь человеку идти правильной дорогой, но за него эту дорогу проходить бессмысленно. Это равносильно тому, не в обиду будет сказано, чтобы дать в руки дикарю современный компьютер. Думаю, не стоит объяснять, что в таком случае случится с компьютером. Или произойдет то, что случилось со старухой в сказке Пушкина о старике и золотой рыбке. Она осталась у разбитого корыта. Или, как говорят, аппетит приходит во время еды. Нового корыта старухи оказалось мало, захотелось ей быть владычицей морской, и чтобы золотая рыбка у нее была в услужении. Получив новые возможности, человек должен быть готов к ним на уровне своего сознания и понимания меры ответственности. Ответственности перед своей совестью и перед всеми остальными. Если дать сверхвозможности человеку не представляет особого труда, то меру ответственности за применение этих возможностей и понимания дать на тарелочке с голубой каемочкой нет никакой возможности. Конечно, в далеком уже 1994 году я только начал свои наблюдения за своими слушателями, но последующие годы только подтвердили эти выводы, но всему свое время. В мае 1994 года наши земные друзья, многие из которых были далеко не земными, решили больше не обременять нас новыми земными поручениями, так как на нас пустили своих собак практически все спецслужбы мира. Правда, уже было поздно, нас в покое они уже никогда не оставляли, но мы все равно они остались в стороне, работали по свободному графику, зная, что все записывается у нас в квартире, старались по возможности работать вне дома, Конечно, я мог влиять на запись, точнее стирать запись с носителя, но я не был уверен, что стираю со всех записывающих устройств. Дело в том, что стереть запись можно тогда и только тогда, когда понимаешь принцип действия записывающего устройства. Почти по мультфильму «Вовка в тридевятом государстве», когда он попал к Василисам Премудрым, и они начали его учить, что надо знать, чтобы построить волшебным образом терем. Ничего и никогда само по себе не происходит. Я всегда допускал мысль о том, что враги могут использовать записывающее устройство, принцип действия которых я не знал, а для того, чтобы обнаружить новое устройство, необходимо обнаружить хоть какой-либо его след, по которому можно выйти на само устройство, и изучить его принцип действия, для того, чтобы потом можно было нейтрализовать онное. А во время работы ты сосредоточен на том, что надо сделать, а не на поиске записывающих устройств. Я всегда старался обнаружить подобное устройство, но нельзя быть уверенным на все сто процентов в том, что обнаружил и нейтрализовал все. Иногда паразиты подсовывали то, что я уже знал, думая, что обнаружив одно, я уже не буду искать чего-нибудь еще. Но я на такие уловки не клевал, но это не означало, что я всегда находил другое. Для того, чтобы что-нибудь найти, нужно знать или хотя бы догадываться о том, что ты ищешь. Ничего само по себе не находится» если только случайно не наткнешься на что-нибудь. И то случайно наткнуться на что-нибудь новенькое обычно получалось после очередной качественной перестройки структур и создания новых качеств и возможностей, которых не было ранее. И вновь ко многим сюрпризам разных мастей, тутошних паразитов, я был готов во многом благодаря паразитам тамошним. Еще во время своих первых вылазок за пределы нашего мира, мне пришлось столкнуться с коварством и подлостью паразитов. Я об этом подробно писал в начале своей книги, но часть информации до поры спрятал за точками. Цепочки событий моей жизни изменить невозможно, вне зависимости от того, что об этом думают другие. Кто-то с ухмылкой повертит пальцем у виска, кто-то примет все за откровение сверху. Для кого-то события моей жизни станут отправной точкой собственного пробуждения, а у кого-то все это вызовет ненависть и бурю злости. Но события моей жизни происходили именно в той последовательности, в какой я их отражаю в этой книге, а вот возможность эти события правильно воспринять у людей не подчиняется этим самым событиям моей жизни, в которой они у меня происходили. Поэтому, чтобы не создать неправильное впечатление у читателя, я решил изложить события моей жизни в той последовательности, в какой они происходили на самом деле, а ту запредельную для многих информацию, которая вольно или невольно может оттолкнуть человека, ищущего продолжение чтения, я до поры до времени спрятал за точками. Читая мою книгу дальше и посетовав на то, что же скрыто за этими противными точками, большинство читателей все-таки будет читать дальше и, надеюсь, сможет найти для себя ответы на многие вопросы и тем самым продвинуться дальше по пути познания и сможет увидеть другие горизонты, сокрытые для них ранее». И надеюсь наступит тот момент, когда и информация, скрытая за точками, станет для них нормальной. Единственное, что я могу сказать с уверенностью на все сто процентов, так это то, что меня действительно никогда не привлекала и не интересовала мысль о значимости или величии как того, что я делаю, так и меня самого. Мною всегда двигало желание понять, разобраться с тем, с чем мне пришлось столкнуться, найти решение, казалось бы, неразрешимой задачи, и радость приносила мне именно это – победа над самим собой, осознание того, что мне удалось в очередной раз выйти за рамки прокрустого ложа представлений и реализовать свое новое понимание в реальных действиях. И совершенно не важно, что большинство никогда даже не узнает того, что должно было произойти и почему не произошло. Ведь я действую не ради славы и почестей, а потому что этого требует моя совесть и ответственность за бездействие тогда, когда я должен был действовать. Я никогда не понимал так называемой философии индусов, согласно которой нельзя вмешиваться во что-либо по двум причинам. Ты не достиг уровня, дающего право во что-либо вмешиваться. Второе – это судьба человека, его карма, и он, она должны пройти через это. Такие правила просто полностью блокируют какое-либо развитие вообще, ибо развитие осуществляется через действие, которое качественно изменяет действующего, конечно, в зависимости от того, какое это действие. Качественные изменения могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, но так или иначе никакого развития не может быть вообще без действия, а эти два правила великой философии Индии выхолащивают само понятие активного действия в принципе. И завершает эту картину восхождения принцип самоизолированности от всего и вся и самосозерцания. Ищущий должен сосредоточиться на себе любимым и только. Вообще-то меня всегда удивляло то, как люди слепо и безрассудно принимают любое предложение о своей избранности, даже не задумываясь о полной абсурдности данного заявления. И что самое любопытное, так это то, что такой человек даже не задумывается о том, что такого экстраординарного он или она сделали, чтобы стать избранными. Обычно, чем меньше такой человек сделал, чем выше его болезненное самолюбие, тем легче без каких-либо вопросов он или она принимает свою избранность. Обычно такой синдром объясняется комплексом неполноценности, и в этом случае избранность ложится на благодатную почву. Вместо того, чтобы делать все по максимуму, Вместо того, чтобы выкладывать себя на полную катушку и, и вполне возможно действительно добиться чего-то значимого в своей жизни, такие люди предпочитают априори принять тот факт, что они избранные, и ничего для этого делать не нужно. Но самое любопытное во всем этом, то что если человек действительно сделает что-то значимое, то он никогда не будет считать себя избранным. Ему это совершенно не нужно, так как любой человек, совершивший значимое, «Никогда ничего не смог бы совершить, если бы считал себя избранным». Вот такой вот парадокс. Еще раз хочу отметить, что я не считал и не считаю себя избранным. И мне даже смешно, когда люди пытаются мне подобное приписать. Я просто живу своей жизнью, поступаю так, как мне это подсказывает моя совесть и мое чувство справедливости. Кому-то это нравится, кто-то меня ненавидит из-за этого, кто-то боится в силу того, что я не под их контролем. Я не ищу каких-либо подтверждений моего предназначения так как я и так знаю его, это жить и действовать по совести и по справедливости, вне зависимости от того, выгодно мне это или нет, скажут мне спасибо или нет. И когда в своей жизни я сталкивался с некоторыми любопытными фактами, так или иначе связанными с моей жизнью, мне было просто любопытно и странно, но не более того. Никакого ощущения себя избранным у меня никогда не возникало и не возникнет никогда, хотя бы потому, что я не страдаю комплексом неполноценности и мании величия. Мною всегда двигало только одно стремление – понять, как и почему происходит то или иное явление природы, стремление разгадать ту или иную загадку. Так уж получилось, что у меня от природы были необходимые задатки, которые я не только осознал, но и смог развить и многое создать дополнительно. Именно благодаря этому и тому, что я не сидел в футляре представлений, которые всем нам бездоказательно навязали в школе и в университетах, и просто в самой социальной среде. Если я не получал объяснения, я никогда не считал, что если мне не дано в данный момент что-то понять, то это означает, что кроме Бога это никому не ведомо, как мне говорили многие именитые ученые. Я начинал искать возможность найти понимание, взглянуть на то или иное явление с той стороны, с той грани, с которой никто до этого никогда не смотрел. Иногда для получения понимания приходилось взглянуть на явления не с одной новой грани, а со множеством, и что самое удивительное во всем этом, мне практически всегда удавалось найти решение достичь понимания. Только для этого мне приходилось кардинально менять не только свой взгляд на ту или иную вещь в себе, но менять и самого себя, и именно это позволяло мне двигаться вперед. А как события моей жизни отражались или не отражались в пророчествах тех или иных народов и предсказателей, мне меньше всего было интересно. Точнее, я ничего подобного не знал и не читал, чтобы потом соответствовать этим пророчествам. Впервые с таким явлением я столкнулся в 1992 году, когда на одной из моих встреч присутствовала одна женщина, которая была из коренных жителей Америки. После моей встречи она рассказала о том, что слышала своему учителю, который был из ее племени, когда он услышал об этом, он начал бурно возмущаться и восклицать о том, что это не обо мне говорится в древнем пророчестве американских индейцев, а о нем. Я ничего не имею против этого, особенно если я и слыхом не слыхивал ни об этом пророчестве, ни о каком-либо другом. Я просто излагал хронологию своей жизни и не более того, а отражено ли это в каких-либо пророчествах или нет, мне все равно. Ибо я живу и действую не по какой-либо программе пророчества, а по совести и по справедливости, которые у меня есть. И если моя жизнь отражена в каком-то или каких-то пророчествах, то это просто любопытно и не более, по крайней мере для меня. Даже если то или иное пророчество действительно про меня, означает ли это, что я избранный? Конечно же нет. Это означает только, что кто-то просто увидел в будущем мои дела и отразил их в своих записях, а не мою избранность. К тому же я уже в течение этой своей жизни столько изменял себя и свою судьбу, точнее жизнь, особенно с некоторых пор, что это не могло отразиться в каких-либо пророчествах. И это не просто предположение, а имеются факты того, что многие предсказания, которые были точны на 99,9%, только в тех своих частях, в которых вмешивался я, даже не зная об этих предсказаниях, не сбылись на сто процентов. И еще раз повторю, только в тех частях пророчеств, которые касались событий, в которые я вмешивался, не знаю об этих пророчествах. А если это так, то это означает, что пророчество отражает только один вариант будущего, не имея возможности учесть возможности того, что кто-то найдет способ это будущее изменить. А это может означать только одно, что ранее не было фактов изменения будущего через изменение настоящего, и вполне возможно, мне просто повезло найти ключ к подобным явлениям. И что самое интересное, в пророчествах ничего нет об этом. И даже если это все так, это не означает моей избранности, а только то, что мне повезло, благодаря многим обстоятельствам освободиться от футляра представлений, которые очень крепко держат в своих лапах других. С подобным явлением я столкнулся впервые отнюдь не в пророчествах земных пророков и предсказателей, а еще в 1987 году, когда я впервые столкнулся с представителями других цивилизаций. Я об этом уже писал ранее, но информация осталась скрытой за точками. И не потому, что я кого-то или чего-то боюсь. Я просто последовательно излагаю события моей жизни, и то, что может быть неправильно истолковано, особенно врагами, я закрываю точками. И не потому, что считаю своих читателей недостойными или неспособными понять а потому что большинство читателей еще не подготовлены к такой информации, и скрытая за точками, скорее всего, вызовет у них непонимание. А моя цель в противоположном – помочь людям получить это понимание. А это возможно только постепенным расширением понимания мироздания и законов природы. Моя задача именно в этом – помочь людям расширить свой кругозор, понимание настоящих законов природы и места самого человека в ней, а не описание того, какой я хороший, замечательный и пушистый – и подтверждением правоты этого служит то, что даже те факты, которые я привожу, и доказательства, которые можно пощупать и потрогать в прямом смысле этого слова, очень многими воспринимаются в штыки. А ведь я подтверждал все фактами и данными, не мною самим полученными и официально оглашенными. Просто многие люди еще находятся в состоянии спячки или вообще не хотят из нее выходить. Не говоря уже о врагах, которые старательно не хотят видеть неопровержимые факты, полученные на высокоточных приборах и официальной наукой. Причем все получено учеными, которые никогда не слышали и не читали моих книг и статей, и ничего не знают о моих результатах и работе, но их данные на 100% подтверждают мои слова и выводы. Большинство моих оппонентов, скажем так, не имеют порой и среднего образования, не говоря уже о высшем их опровержения и разоблачения, проходимся и шарлатана Левашова, ничего кроме эмоций и грубо сработанной лжи не имеют, а мои ответы, в которых приводятся неопровержимые факты или почему-то не замечаются вообще, что говорят о том, что они просто отрабатывают деньги тех, кто им платит за подобную, так сказать, работу. Но самое любопытное во всем этом, то что остальные разоблачители ссылаются в своих разоблачениях на подобные достоверные источники – Такие, как сайт Словенск и ему подобные, о достоверности информации подобных разоблачителей можно судить хотя бы по одному факту. После убийства Светланы на этих сайтах было размещено интервью со Светланой, в котором кто-то от имени Светланы вещал о том, что она жива и что слухи о ее смерти несколько преувеличены. Причем поместили к этому интервью фотографию, которую взяли с моего же сайта. Такую низость позволяют себе некоторые с фабрикации интервью человека, который был подло убит за все то хорошее, что мы делали, в том числе и чтобы спасти от смерти, скорее всего, и этих искателей правды, в частности, летом 2010 года. Вот такие правдоискатели и разоблачители, именно по этой причине в некоторых местах моего жизнеописания стоят точки. И придет время, я очень на это надеюсь, когда вместо точек появятся слова – в основном точки стоят там, где нет возможности предоставить доказательства, которые можно пощупать руками. Да что говорить, даже когда предоставляешь неопровержимые доказательства, их стараются просто игнорировать, в свою очередь не имея ничего, что можно им противопоставить, кроме эмоций и ругания, густо замешанных на грубые лжи, так что всему свое время». Да, кстати, все написанное выше в полной мере относится не только к пророчествам, на которые, когда разоблачителям выгодно, сами же иссылаются, но и к сугубо научным выводам и доказательствам, которые официально были оглашены представителями официальной науки. О том, что озонная дыра над Антарктидой затянулась в начале 1990 года, сообщали официально и во всех странах мира. При этом говорилось, что в атмосфере неизвестно откуда появились огромные массы озона, которые появляются только во время гроз, а гроз никаких-то и не было. А если грозы и были, то их количество должно было быть таким же, как и в течение одного миллиарда лет. Так что не заметить такое явление было бы просто невозможно. А если учесть, что озон образуется в атмосфере только во время гроз, которые обычно сопровождаются сильными ливнями, то от такого количества упавшей с неба воды был бы поток похлеще библейского. Ничего этого не было, но в начале 1990 года озоновый слой восстановился, и то, что это произойдет, я заявлял публично в 1989 году перед очень большой группой журналистов и участников конференции. Так же, как и сообщал об очистке грунтовых вод в Архангельской области в начале октября 1991 года перед большим числом людей и перед камерами тележурналистов, когда экологическая ситуация в этой области была сверхкритической. И когда уже гораздо позже я вернулся в Россию, началась очередная атака уже протеерея и анонима скрывающегося под вымышленной фамилией журналиста, которого не существует в природе основанная только на эмоциях ненависти ко всему, что связано со мной. Я ответил статьями, в которых привел десятки фактов, опубликованных в целом в ряде газет города Архангельска и области о катастрофическом положении дел с экологией. Несмотря на неопровержимые факты, провокаторы разных мастей продолжают ссылаться на эти статьи, в которых нет ни одного факта, случайно не обращая никакого внимания на мои ответные статьи. Это касается и более поздних моих действий по нейтрализации ураганов и разворотом на 90 градусов планеты Х, которая навсегда покинула пределы Солнечной системы, что было зарегистрировано астрономами и астрофизиками многих стран и о чем было множество публикаций. И снова я сообщал официально о том, что я это сделаю и это записано и на видеокамеру. Понятно, что многое происходящее из того, что я делаю, не вкладывается в прокрустово ложа представлений очень многих людей. Но очень многие люди ни малейшего представления не имеют о том, как работает, например, компьютер, видеокамера, телефон и очень-очень многое другое. Особенно о том, что происходит на микроуровне или макроуровне. Но тем не менее они не отвергают все это, потому что все это сопровождает людей с самого детства. И еще потому, что людям внушили мысли о своем ничтожестве, что человек – это жалкое существо и практически ничего не может сам. И еще то, что творить может только Господь Бог. И что самое любопытное во всем этом, так это то, что никаких доказательств того, что все сотворил Всевышний, нет ни у кого, есть только слепая вера. И это еще не все. То, как Всевышний создавал Вселенную и нашу планету в том числе, в святых книгах менялось несколько раз. Точнее, менялась интерпретация самого процесса создания. Все пояснения природы божественного творения появлялись только после того, как накапливались факты, которые церковь опровергнуть не могла даже при самом большом своем желании. И в средние века инквизиция зажигала ученых на кострах за утверждение того, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, как сожгли Джордана Бруно. В настоящее время церковь уже официально признает существование инопланетян, и разумной жизни на других планетах, о чем недавно сообщил официальный представитель Ватикана в частности, что является неопровержимым доказательством манипулирования сознанием людских масс и вредоносности того, кто на самом деле стоит за так называемым Всевышним. Так что делайте выводы сами. Кому выгодно внушать людям, что они жалкие и грешные с момента своего рождения и ни на что не способны, кроме как на безропотное подчинение избранным Всевышнего, которого не существует? кому выгодно скрывать от людей возможность развиться до уровня Творца, только не такого, как его описывают социальные паразиты в сфабрикованных ими же самими текстах. Люди-человеки, начинайте думать своими собственными мозгами, перестаньте слушать чужие пояснения, к тому же еще и абсурдные. Многое станет предельно понятно, если правильно развивать себя, и то, что приписывалось богам, станет возможно для человека. Да, для человека, вышедшего на уровень творения, нужно только пройти все необходимые этапы этого развития, и, как говорится, не боги горшки обжигают. Я снова немного увлекся, пора возвращаться на грешную землю, только земля-то никакая не грешная, а грешны социальные паразиты, которые стараются изо всех сил превратить цветущую Мидгард-землю в мертвую пустыню. На этом все. Продолжение больше не последует, так как дальнейшие главы уже никто никогда не напишет. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.